Медиагруппа Авангард представляет. В связи с тем, что 476 ФЗ, принятый в конце прошлого года, внес весьма много норм, которые теперь обязаны быть поддержаны подзаконными актами, действительно есть некая тревожность и нервозность у многих экспертов отрасли, так как всегда во время переходного периода есть опасность, что какие-то решения будут приняты слишком поспешно или не полностью продуманно, без консультации с экспертами а, на всех уровнях. Поэтому, конечно, переходный период, время перемен всегда нервное, трудное, но зато это и время, когда можно а, наиболее когда наиболее ценно, чтобы все эксперты отрасли наиболее активно участвовали в дискуссиях, чтобы их мнение учитывалось не задним числом, а в момент разработки нормативных актов. На самом деле, нехватки в дискуссиях сейчас нету. Скорее, если есть проблема, то в том, что зачастую некоторые конкурирующие соплощадки вырабатывают разные позиции, и при попытке учесть позиции разных групп специалистов иногда возникают не самые э, хорошие комбинации в итоговом э, тексте нормативно-правового акта. Поэтому всегда важно, чтобы итоговая версия э, проходила собственно, ревизию всеми теми участниками, которые принимали в ней участие. Хотя, конечно, это э, трудно, долго и не всегда возможно. Для нас самое главное, с одной стороны, э, оперативно реагировать на изменения и предлагать те технические решения, которые соответствуют появляющимся новым нормам, а с другой стороны, активно Следить за процессами, участвовать в рабочих группах, в дискуссиях и э, давать возможность нашему мнению, основанному на многолетнем опыте, быть учтенным при разработке новой нормативной базы. На наш взгляд нету э, некой одной наиболее сильной площадки. Э, каждая группа экспертов видит ситуацию с своей стороны, и поэтому мы... Стараемся принять участие во всех тех экспертных сообществах, где, в принципе, наше мнение может быть ценным. У нас на пике форуме 2020 несколько докладов. Один из них — это обзорный доклад о тех решениях, которые мы можем предложить рынку для того, чтобы все нормы нового федерального закона э, выполнять там, в текущей версии или после проработки дополнительных нормативных актов, а второй доклад — это э, очередное очередной рассказ о текущем состоянии средств по дистанционному формированию подписи, о том, какие решения уже реализованы, какие должны быть реализованы в будущем, какое у нас отношение мнение о том, как наиболее эффективно выполнить будущие специальные требования к средствам дистанционной подписи и о том, что, на наш взгляд, является важным в этом направлении. Наши продукты, которые сейчас разрабатываются, и дорабатываются, и досертифицируются. На наш взгляд, максимально оперативно мы в них стараемся учитывать те тенденции, что закладываются в нормативные акты, и думаем, что те продукты, что мы представляем здесь, окажутся востребованными, как они, чем они являются в последние годы. Всегда, когда возникает новая нормативная база, и под нее разрабатываются новые модели нарушителя, новые наборы требований, перечни угроз, конечно, для нас принципиально важно еще на этапе разработки, следить, участвовать в дискуссиях, чтобы те решения, которые в итоге будут появляться, в частности у нашей компании, под эти требования были максимально удобными, безопасными и по-настоящему нужны рынку. Поэтому эти темы, все темы, связанные с разработкой новых нормативных актов, для нас всегда максимально важны. Главное, чтобы во всех секциях, как и в прошлые годы, как в этом году, было наиболее представительное сообщество и экспертов, и регуляторов, причем всех регуляторов, и Минкомсвязи, Минцифры, и ФСБ России, так как без любого из регуляторов дискуссия становится неполной. Поэтому, конечно, главное пожелание — это продолжать, стремиться привлекать экспертов и регуляторов во все дискуссии.